И всем при... привет, мои дорогие друзья, с вами я, Сказки. Играет на легком проклятии, часть 8 Эпилог. Это как бы уже не часть а так. Где я? Вроде я его победил. Есть, друзья, одна. Одна. знак знакомая. Я из вас отомстил. Теперь у меня О, нет смысла жить. Я все потерял. И за все отомстил. Я, я я могу не могу так жить я спрыгну вот авто прыгай вниз и возрождайся ты увидишь я, я удивился а сидеть как я удивился почему а кил простой кил вот так вот так да вот так где я неожиданность да уж дорогой наконец ты проснулся уже 12 дня а ты спишь иди завтрака примечание спускайся это я не понял у меня что это типа жена появилась после того как я понял о папа наконец-то ты проснулся твой завтрак на столе я потом поем мне надо выйти на улицу что происходит также вот два точно. Ну вот так нам и хватит. Эх. Так это все был сон. Не может быть. И тут ты начал понимать, что ты не какой-то там шахтер, а работаешь довольно на приличной работе. Ты женат, у тебя три детей. Ты живешь в небольшой деревне на острове, и у тебя все хорошо. Все, что было во сне, неправда, кроме твоего имени. Ты, о боже, как это, так это был сон? Как я испугался! Как же это больно потерять родню, своих близких, э, свою деревню, в которой ты живешь с рождения, даже если это сон? Любите своих близких и никогда не забывайте о них, ведь они не вечны. Продолжайте идти по красным факелам. Ага. Продолжаем идти. Так, жми кнопку. Ну, ладно. Ага. Поздравляю, поздравляю. Спасибо, конец. Ну вот и все, друзья. Вы прошли весь цикл карт проклятия. Надеюсь. Надеюсь. Вам понравились мои карты. И да, еще скоро я буду работать над новым циклом. И выйдет он где-то в сентябре. Так, что ждите моих новых карт. Всем удачного учебного дня. Что? Ах он Палева. Ну что ж, мои дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. И с вами был кит Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, большие, очень большие пальцы вверх. И помните, что я снимаю только для вас. Ну в общем-то, всем удачи, всем пока.